В России впервые разрабатывается беспилотный противолодочный торпедоносец. Беспилотный торпедный катер, способный в автономном режиме обнаруживать и уничтожать субмарины противника в дальней морской зоне и в арктических широтах, разрабатывается для военно-морского флота ВМФ, РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Сейчас в инициативном порядке ведется разработка беспилотного катера. Основным предназначением которого является поиск и уничтожение подлодок противника в автономном режиме. После обнаружения вражеской лодки беспилотная система будет самостоятельно идентифицировать цели, принимать решение на пуск торпеды, сказал собеседник агентства. По словам источника, катер сможет как действовать в автономном режиме так и управляться немногочисленным экипажем, а также дистанционно контролироваться с помощью операторов из берегового центра или с борта корабля-носителя таких беспилотников. Предусматривается также арктический вариант торпедоносца с усиленным корпусом для плавания в битом льду, добавил он. С помощью нескольких роботов-торпедоносцев можно будет без привлечения основных противолодочных сил оперативно развернуть временный противолодочный рубеж в районе боевого патрулирования группировки кораблей ВМФ или усилить оборону в пунктах базирования. Флота, отметил собеседник агентства. По его данным, беспилотный катер длиной 14 метров будет способен развивать скорость более 35 узлов двигаться при волнении моря до 6 баллов и функционировать более трех дней без дозаправки. Боезапас будет составлять две универсальные электрические торпеды калибром 533 мм. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.